Группа «Рено», крупнейшим акционером которой является правительство Франции, отреагировала на кризис так, как того требовала западная общественность. В итоге конвейер московского завода, где делают кроссоверы Renault Arcana, «Дастер», Captur и Nissan Терана», был немедленно остановлен спустя два дня после возобновления работы. С одной стороны, в концерне стараются соблюдать все международные санкции против России. А с другой напоминают, что перед группой лежит огромная социальная ответственность, поскольку на ее российских заводах работает 45 тысяч человек, а конкретно на московской площадке около 4 тысяч. И в целом российский рынок для Рено второй по важности после французского. В прошлом году компания продала в России почти полмиллиона машин. Что касается АвтоВАЗа, главным акционером которого является Рено, то сейчас компания оценивает возможные варианты с учетом текущей ситуации.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 Это российские власти разных уровней и акционеры публичного акционерного общества. Кроме того, в Тольятти и Ижевске предпринимают максимум возможного, чтобы сохранить 40 800 рабочих мест. В частности, компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск на апрель, чтобы заняться восстановлением логистических цепочек.